Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Когда у меня нет времени возиться с тестом, а хочется чего-нибудь вкусного и необычного, на помощь приходит этот пирог-улитка. Он не занимает много времени, начинка может быть самой разнообразной, а его внешний вид настолько оригинален и необычен, что в пору удивить и гостей. Сегодня у меня в начинке мелко нарезанное и обжаренное куриное филе, сыр моцарелла и последний урожай помидоров черри. Все ингредиенты не крупно нарезаны, с ними удобнее работать. Итак, бездрожжевое слоеное тесто, лучше прямоугольной формы, режем на 4 полоски примерно по 12 см шириной. На каждую полоску выкладываем начинку, ровно посередине. Важно оставить края свободными. Такую начинку я приправляю смесью прованских трав. Это отличное сочетание в таком варианте. Далее смазываю три края из четырех взбитым яичным желтком и заворачиваю полоску с начинкой. В трубочку. Яичный желток отлично склеивает края. Закручиваю трубочку в спираль, это будет основа нашего пирога. Помещаю ее на противень. Следующие элементы буду прикреплять прямо на нем. Так поступаю со всеми четырьмя полосками и каждую готовую трубочку обворачиваю вокруг уже готовой спирали. Смазываю пирог желтком и посыпаю семенами мака. Готовится он около 45 минут при температуре 170 градусов. Пирог получается сочный, нежный и очень слоеный. Слой за слоем легко отрывается. Полакомиться им одно удовольствие. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!